Когда идешь на болото, будь готов к тому, что замочишь свои ноженьки по самой труселя. Всем добра, ура игра, приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же бородатый Скретч, продолжает играть в Вальхейм и исследовать его открытый, уникальный, удивительный мир. По названию видео уже многие догадались, о чем сегодня пойдет речь, а речь сегодня пойдет о третьем боссе, о костяной массе или же о массе костей или же о боне массе или же, как его еще называют, кости массе. Поэтому, ребятки, запасайтесь чаечком, готовьте печеньки, приятного просмотра! позитивного настроения. Не забывай также ставить свой царский лайкосик, потому что мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за лайки буду радовать тебя годными, крутыми видосами. Братишка Скретч фигни не посоветует. Ну, а мы, ребятки, начинаем! Мы ну, начнем мы, пожалуй, с того, каким же образом вообще можно обнаружить этого нашего с вами а, босса Костемасу. Для этого вам придется сначала найти такой биом, как болота. Да, поэтому болот, ребятки, придется спошастый. Когда идешь на болото, будь готов к тому, что замочишь свои ноженьки по самой труселя. Когда ты будешь путешествовать по болотам, ищи вот такие вот склепы. Да, они вот таким вот образом издалека заметны. Их можно заметить, блин, я не знаю, вообще из космоса, потому что они э, выделяются вот по таким вот зелен, зеленым факелам. Э, как, ребят, открыть эти склепы я рассказывал в одном из своих прошлых э, видосиков. Да-да-да. Для этого нам потребуется ключ. Болотный ключ, который падает с древнего. Ну что ж, заходим, ребятки, вот в этот вот затонувший склеп. И что мы здесь должны в первую очередь... Искать. А в первую очередь нам потребуется здесь все зачистить. Да-да-да, тут у нас очень будет много скоплений всякого разного а, хлама. И вам, ребятки, может также повезти как братишки Скретчу. Вы найдете сразу же, вот в этой в одной из комнат. Да, вот мы буквально только зашли вот он вход, да. И тут сразу же прошли направо. Если мы правильно прокопаем, сразу же вам, ребятки, необходимо искать вот такие вот а, табличечки. Взаимодействуя с ней. А, она вам покажет, где у нас находится масса костей. А она у нас находится вот в этой вот части. Также в этих самых криптах, да, когда вы будете, значит, шастать, а, вам необходимо для вызова этого самого босса а, нахватать, набрать а, 10 а, костей. Да, они такие, знаете, своеобразные. Ну что, ребят, я вам рассказываю. Сейчас покажу уже детально и наглядно вот эти вот кости. Да, и сохшие кости ты будешь находить в этих склепах. Они будут рандомно разбросаны по сундучкам. Да, нужно будет все сундучки прошаривать. При подготовке не забудь взять с собой какие-нибудь блин нормальные для того чтобы твоя выносливость всегда была на высоком а, уровне а, для этих в качестве этих блюд могут выступать рагу из репы например колбаски рецепт которых ты найдешь на тех же самых а, болотов ну и конечно же морковный супчик но это самая идеальная компоновка предметов которые ты сейчас видишь у меня а, В принципе подойдет и хотя бы чтобы ты покушал какого-нибудь мясца это может быть мясо например олени да или же кабанов приготовленные вот такие вот нас руки да у меня кстати они закончились, рыба подойдет идеально Или же, конечно же, хвосты Никса Но ну, это уж на крайняк, но лучше всего Вот такое, ребятки, расположение предметов У вас должно быть, это колбаски, морковный суп И рагу из репы И тогда твоя выносливость будет всегда На высоте Также не забудь взять с собой зельки годные Да-да-да, навари, не поленись Зельки нужны такие Вот под названием медовуха Антидот, возьми как можно больше, да, возьми хотя бы, ну все не бери, возьми хотя бы штучек 8, да, для начала Также помимо антидота возьми, не забудь с собой медовуху а, воинов для восстановления твоей выносливости Еще будет плюсом, если вы с собой прихватите и вкусную медовуху, которая также генерирует вашу выносливость Ну и конечно же для отхила берите очень полезную медовушечку да, она непременно вам пригодится, да Продолжая подготовку к массе костей Не забудь с собой взять следующее Оружие, а у этого босса Есть уязвимость к дробящему Урону, поэтому всегда старайся Брать с собой какой-нибудь молот Да, у которого есть дробящий урон, который будет наносить дополнительные повреждения. Минимальным вариантом из выбора молотков это будет, конечно же, оленья скорбь, который практически можно получить из гумна и палок, что называется. Да, оленя скорбь, ребятки, вот такой вот молот можете с собой прихватить, Но я же буду сегодня орудовать, конечно же, с топориком. Из брони советую брать хотя бы минимум аль, это броню из тролля. Но если же у вас уже есть бронза, да, в достаточном количестве, лучше сделайте себе броньку из бронзы. Да, вы будете немножко медленнее, но вы будете хорошо держать э, удар. Я же, как экстремальный игрок, всегда привык терпеть боль и унижение. Поэтому я иду туда э, в тролли и броне. Надеюсь, у меня сегодня получится завалить этого монстра в этой броне. Что еще из важного? А, также необходимо прихватить желательно прихватить с собой лук да вот такой вот хотя бы охотничий но ну, можно чуть поменьше и огненные стрелы в идеале стрелы конечно же можно любые взять с собой да но лучше но лучше взять те которые будут период которые будут наносить периодический урон боссу не давая ему отхилиться потому что битва может быть достаточно а, затяжной а, в общем все ребят покажу сейчас в процессе поэтому зрители не отключайся смотри это видео до конца если ты посмотришь до конца то будешь просто гуру мастером Убийцей, да, этих самых э, Злачных биомасс Это я тебе обещаю Пожалуйста, почини свое вооружение и свои инструментики. Не поленись, да, подойди к верстачку, подойди к своей кузнице и почини свое снаряжение, мой дорогой викинг. Иначе а, может тебя нежданчик удивить так неприятно, когда у тебя сломается твое оружие, которым ты будешь активно а, работать. Ну что ж, в принципе, мы готовы на босса. Пришло время надрать эту гадкую зеленую задницу. Пойдемте, ребят, уже выдвигаемся. Немаловажный фактор, а, пожалуйста, отдохни перед а, вылазкой у себя в хате, чтобы у тебя был баф к бодрости, да-да-да. Ну или же еще один, кстати, очень важный момент. Построй, пожалуйста, не поленись себе какой-нибудь домик на дереве, потому что неизвестно, как у нас распорядится судьба и с какой а, вероятностью босс вас а, и как быстро нагнет. Поэтому установите точку возрождения у себя здесь в кровати, потому что, ребят, неизвестно, как пойдет ход а, сражения. А при наличии кроватки, да, которую невозможно расшатать и а, уничтожить, вы будете всегда здесь возрождаться, будете аккуратненько подходить и Забирать свои шмоточки. Да, подготовка, ребятки, конечно, очень важный фактор. Да, как так-то? А? Вот вы сейчас только что, ребят, сами видели, да, как я неосторожно поступил. Поспешишь, как говорится, людей, насмешишь, что сейчас, собственно, и произошло, ребят. Не повторяйте моих ошибок, играйте уверенно. Вот он, ребят, трупешник, вот он. Эй, ты что здесь разлегся? Алё, вставай же, вставай, твой пароход давно уплыл, а ты остался. Тебя, наверное, не взяли, да? Ноги надо было помыть, до да бороду побрить, тогда бы взяли тебя на борт. По поводу выбора способности для героя. Я тебе советую сходить все-таки к алтарю, алтарю значит, с трофеями, да, самому старту возле которого появляешься И взять там способность от Эктюра, да? это, это тот самый первый босс, которого мы убиваем на старте игры Для чего это нужно? Этот самый босс дает нам прирост к выносливости и к восстановлению здоровья я думаю, что при битве с этим боссом вот эти, самые, а, вот эти самые бафы нас будут выручать более чем, да чем, например, какие-то другие бафы типа, например, от древнего, что будет лучшая вырубка леса и так далее. Я думаю, что а, лучше всего взять Эйктура, да силу Эйктура вот она активирована. Вообще, так как этот босс у нас расположен в биоме болот. Битва с ним является чуть ли не одной из самых сложных, наверное, в этой игре Потому что здесь на нас постоянно висит а, дебаф, значит, от воды Который режет, да, восстановление нашей выносливости И восстановление нашего здоровья а, Тут, ребят, постоянно идет дождь И вам просто никогда не получится просохнуть Ну что ж, друзья, пришло время уже воскресить этого жердяя-негодяя С которым мы сейчас тут и устроим канале. Вот так, ну что ж, перед обоим, конечно же, необходимо покушать этого, этого и немножко вот этого Подождать, пока у нас восстановится наше э, здоровица, да, она у нас Скоро восстановится, а, приготовьте Ребятки кости, вот сюда вот Их можно положить, 10 штучек должно быть Достаточно для призыва и все, ребятки, ждем, когда у нас а, восстановится наше здоровье, и потихонечку приступаем. Ну что ж, какие-то, ребятки, сразу же, сразу же, ребят, не забудьте также медовуху антидотик сюда а, закинуть. А, вообще, ребятки, по, со по советам выбора местности, со советую просто-напросто перед битвой, да, а, или же самим а, вручную а, какую-нибудь территорию здесь специально разровнять, ну или же ищите какие-нибудь острова, более-менее ровный да но у меня ребят будет полем боя вот это вот а, вот эта вот крипта которая здесь рядышком находится я буду в основном кружить возле нее да и пытаться как-то убить этого а, босса а, подходим ребят к алтарю просто-напросто нажимаем кнопочку с костями это у нас семерочка мы приносим в жертву 10 костей и кости масса у нас активируется, да-да-да. Отходим, ребят, сразу же туда, где мы будем его расшатывать, то есть вот к этому вот а, склепчику. Эй, появись уже жаробас, я здесь, попробуй догони. Ну и начинаем потихонечку наваливать, да, ребят. Стрелы, это бутафорская такая приблуда, они здесь практически не работают, потому что у него очень жесткое сопротивление к колющему урону. Поэтому, ребятки, топорик это ваше... А, все, выходите на него с топориком, да. Он будет плеваться, да, всякими штуковинами нехорошими, да. Вот он вокруг себя Распространяет вот эту свою болотную жижу Не бойтесь, ребятки Главное, блокируйте его удары, когда он наносит по вам удары И все будет нормально Так, смотрим, ребятки Вот он сейчас встал, он еще хочет раз замахнуться Наносит удар, но он у него не проходит Используйте, ребятки, отхилочки Которые вы взяли с собой Используйте, ребят, восстановление выносливости Но оно нам пока не особо нужно Ну и потихонечку, ребят, настреливайте Когда отходите слишком далеко, настреливайте Также берите с собой щит Обязательно, да, и берите с собой топорик И начинайте потихонечку Не бойтесь, ребятки, вот это вот блевота блевоты, которую он изрыгает Бойтесь его ударов, которые он а, наносит Да, удары, конечно же, будут достаточно жесткие Вот, да, но сблокирование это не так сильно заметно Главное, ребятки, стойте просто-напросто и следите, когда он наносит удары. Вот сейчас мы пропустили, да, это очень нехороший, конечно же, тон был, и приходится немножко назад э, ретироваться. Э, зачем, ребятки, я говорил, взять с собой молоток? На нас будут постоянно агриться вот эти вот толпы мелких врагов, типа слизней до да, всяких и всякой другой шелупони. Молоточек в этом плане очень хорошо э, решает всю эту проблему. Ну а если вкратце, самая лучшая стратегия, когда вы воюете в соло против костяной массы, подбежали к боссу, ударили его несколько раз, увидели, как он начинает делать свою способность отравления, отбегайте на безопасное расстояние. Как только он отходит немножко за вами с этой самой лужи, вы подходите к нему снова, естественно, уклоняетесь или парируете его встречную атаку рукой, да, и после этого начинаете сразу же наносить ему Удары. Как только вы видите, он начинает отрывать от себя кусок, продолжаете его лупцевать, да безбожно не останавливаясь, пока у вас не иссякнет ваша выносливость. Это вам позволит нанести максимальное количество урона. Ну и так далее, ребятки, смотрите, когда он начинает опять э, кастовать свою лужу, опять отбегайте, ребят, обязательно, несмотря на то, что вы находитесь под медовухой антидотом, всегда отбегайте, когда он начинает делать лужу, потому что вы со временем измотаетесь настолько, что он вас просто-напросто передавит, да, а у наших, у всех банок, да, есть откаты, у той же, например, медовухи восстановление здоровья, э, если вы будете слишком часто стоять в лужах, то ваше здоровье просядет гораздо быстрее, э, чем откат у банки на восстановление здоровья. Поэтому имейте, ребятки, в виду, от луж, которые он производит, надо всегда убегать в первую очередь, да, а уже потом уже парировать, блокировать его атаки стандартные и так далее. Не забывайте про миньончиков, которые появляются после того, когда этот босс выкинет часть себя куда-то в сторону. Этих миньончиков тоже желательно уничтожать, да, большим а, железным молоточком, например, да. Два удара, допустим, и эти скелетики, да, которые там а, воспроизводятся у него, будут сразу же а, отброшены в небытие, и вам будет немножечко проще Воевать с боссом Вообще, заранее, ребят, старайтесь, посмотрите, осмотрите местность Нет ли каких-нибудь мобов поблизости э, там, Допустим, того места, куда вы э, направите э, босса в костяную массу И где будете с ним вести основную битву Посмотрите, ребятки, оббегите, да Уничтожьте всех драугров, которые там обитают Уничтожьте лишних слизней, которые будут там тереться э, Уничтожьте, ребят, вообще всех э, все, любую, любую, ребят, живность лишнюю, которая будет Которая потенциально станет вам э, угрозой И тогда вы будете контролировать ситуацию в свою пользу, а не босс будет вести вас, как говорится, за собой в могилу. Ну что ж, вот такая, ребят, тактика, придерживаясь ее, вы должны просто-напросто как минимум минут за 10 а, вырубить этого босса, ну или максимум 15, не ну, сомневаюсь, что есть и другие тактики а, по убийству этого босса. Ну, моя задача, ребят, в первую очередь, донести до вас информацию по для того, чтобы вы уже шли подготовленным а, в битву с этим боссом. Они а с бухты барахты не знаю куда, не знаю чего, потому что каждый ребятки на каждый навык а, полученный в этой игре на вес золота. А если вы вломитесь просто так, да, да, да, не познакомившись с тактикой боя, возможно, вы умрете несколько раз психанете, а может даже и удалите игру. Поэтому, ребят, я надеюсь, такого не произойдет после просмотра моего а, гадика. Ну вот таким вот образом, рано или поздно, вы а, придерживаясь, придерживаясь вот такой вот тактики, которую я вам только что продемонстрировал, сможете одолеть этого злобного жирного зеленого а, негодяя. Вроде бы кажется, ребятки, все просто, да, но когда ты смотришь на перемотки, это одно, а когда ты бьешься с ним сам, то это гораздо лучше. А, другая ситуация Но я надеюсь, что после просмотра а, Тобой моего видосика Ситуация изменится и ты уже будешь знать Как правильно нужно действовать против этого а, Негодяя Тактика достаточно простая Ну что ж, друзья, я думаю, тут все понятно а, После убийства этого, этого, значит, босса Нам с, с него выпадает Вот такой вот трофей а, Коста Масса Забираем этот трофей И еще, ребятки, не забудьте взять, конечно же, душку, Которая позволит вам искать Зарытые сокровища. Да, ребятки, эту душку можно использовать очень интересным образом. А, у нас в каждом биоме а, зарыты определенные сокровища. И как только мы наденем эту душку, если вдруг у нас сейчас поблизости будет сокровища, она нам даст об этом знать, но речь, ребятки, у нас сегодня в данном видосике не о том а, я надеюсь, ребятки, всю информацию касательно а, босса и битвы а, с ним я до вас донес максимальным образом, которую продемонстрировал вам я, это в основном тактика используется для соло прохождения этого босса, да, используйте ее, также в этом же биоме есть такие деревья неразрушимые, вот такие ветхие, старые, а, и на, них босс, на них босс залезть не сможет и разрушить он их тоже не сможет а, некоторые делают домики на дереве, да-да-да, приводит значит босса под этот домик и начинают его расстреливать а, с высоты но это, я так понимаю, занятие очень утомит, ута, утомительное и ресурса и ресурсозатратное конечно же в группе его будет гораздо легче уничтожить, да, один например может отвлекать внимание на себя миньонов или же их постоянно катить и а, уничтожать что облегчит, а, облегчит условия основному атакующему игроку, повешенный наш трофей на а, костяного боссу масса костей Да, активировать силу также мы можем на буковку Е. Да что ж такое, всякая дичь меня уже тут одолела. Хорош уже мне мешать снимать видосы, иди отсюда, ты зеленый. Вот, ребят, давайте активируем, попробуем силу, масса костей. И сразу же нам здесь подсказочка. А, сопротивление к физическому урону он нам дает. А модификатор урона стойкий. То есть он а, к дробящему, к рассекающему и колющему урону дает нам бафы. Активируем, ребятки, способность массы костей и давайте посмотрим, все-таки, что она, по факту, нам привносит в наших с вами навыках. Так, ребят, пожалуйста, активация. Да, двух массы костей теперь живет в нас. Заходим вот сюда, ребятки, и смотрим, какие же параметры он нам приносит. Да, сопротивление, ребятки, все верно. А, модификатор какой-то, ребята, определенный есть, но не показано какой у нас а, точный. Так, масса костей, выборная сила павшего, сопротивление к физическому урону. Почему-то две, смотрите, у нас вкладочки образовалось. Я не знаю, скорее всего это какой-то небольшой баг, который со временем пофиксит. Ну что ж, вот такой вот, ребят, у нас получился гайд по третьему боссу массе костей. Если же, зритель, ты считаешь, что братишка Скретч предоставил недостаточной информации по этому боссу, то, пожалуйста, поругай его в комментариях, да, добавь, что бы ты хотел еще добавить, и, возможно, в следующем видео, да, по этому боссу, я более детально расскажу и покажу, что нужно делать и как его нужно э, убивать. Ну, а если же гад для тебя был полезен, то не поленись, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Также, зритель, если у тебя есть какие-нибудь крутые идеи по поводу Вальхейма, и не только, то, пожалуйста, предлагай мне в комментариях, пиши смело, братишка Скретч постарается реализовать предложенную тобой э, задумку.